Привет, молодые люди! Я Эрик. И сегодня мы обновили Сабершок, где добавили новый режим, который называется ВХОН. Так и есть. Это просто ВХ включенный на каждом аккаунте. Сейчас, если вы зайдете на этот сервер, у вас уже включен ВХ. Консольный ВХ. Если что, все в порядке Так вот, он включен у всех И поэтому получается очень забавная ситуация Люди хотят перестрелять, прострелить друг друга И получается забавная ситуация Поэтому как это все работает, как это все выглядит Мы увидим прямо сейчас Ну и на такие вот события я почему-то по традиции зову Досю Поэтому Досе, здорово Ну и понятное дело, не забудь поставить лайк Давайте наберем 15 тысяч лайков Погнали. Перед началом самого режима я хочу посмотреть, что будет, если Доси зайдет на карту Нюкс. Это та карта, где я рекорды. Мне Интересно, как Доси его отыграет. У меня рекорд, не буду говорить какой, но мне просто интересно, человек, который не играл в эту карту, но с опытом, с хорошим тиром, какой рекорд он покажет. Но это непростая карта. Почему? Не знаю, просто непростая. А ты ее проходил? Ну, как я вижу, ты проходил ее, да. Да. Какой здесь рекорд? 50 секунд? Да. Ну, не, ну 50 секунд это много. Туф. Нет, я просто проходил все карты, типа, подряд на твоем сроке То есть, типа, я не ставил задачу ставить рекорды, у меня есть задача пройти все, типа. Все карты. Ты знаешь, сколько ты прошел карт? Сколько? 105 из 650. Ну, неплохо. Ты, ты прошел 16% из всех наших карт. Ну, неплохо, да. Ну слушай. Вот ты сейчас рекорд побил. Ну, свой. Да, свой рекорд. Так, ну я предполагаю, что если Досе потренится, то будет около 45 секунд. Пока что. А потом уже под вопрос. А сейчас. Пойдем на наш новый режим, он называется «ВХОН». Не забанят нас? Не, не нас не забанят. А на самом деле, бесполезный режим, можно подумать, но он такой, забавный, и какая-то в него фишка есть. Ты научишься не играть с читами, но ты будешь понимать, что простреливается, а что нет на картах. Вот, это обычный сервер 5 на 5, но тут 10 человек на 10 человек, и у всех включен волхак, у всех. То есть, каждый знает, где кто находится. По стрельбе нет никаких преимуществ Столько ВХ Чилики простреливают 4 стены подряд и убивают Тут можно ловить только фан Ничего большего Сейчас посмотрим, как будет, какая будет реакция у Доси У Доси уже узнали Посмотрим, сейчас посмотрим Что думаешь? Это жестко Ну здесь нужно вик брать, я думаю. Иначе... Сложновато. Одного дал. Первый есть. Второй есть. Третий есть. Сейчас будет четвертый. Четвертый innovation. есть Уф. Короче, если так судить, карта нюк просчитывается просто везде. То есть... Нормально, я справился. Сейчас. Какой ты пиво пьешь? Я алкогольная Ну какое именно? Да, по-разному по Ну какое любимое? Больше всего разливного люблю То есть вот впервые 30 фрагов на всех картах 30 фрагов, если ты выигрываешь, я тебе 5 литров пива дарю ты, Если я выигрываю, ты даришь мне 5 литров кваса Готов? Разливного? Давай Все, давай, договорились, погнали Пошел процесс Ребят, значит, у вас сейчас счетчик появляется на экране Сколько у меня и сколько у Доси фрагов, погнали С этого момента начинается Так, первый есть. Так, О отлично. О боже, черники с тебя не видят. <связываю> Ладно. Так, первый Это есть. Второй есть. Это Зло. Супишь? Hmm. хорош ШЕСТЬ! Шесть! Да <laughs> Да ладно, Фу. Да, блин, блин, уф. уф. Про игрок с читами против игроков севера с читами. Хорош, хорош, куда ж ты бежишь так нагло. Ой. Ой. Попытка неплохая была <связывая> Ну если они бы <связывая> не видели тебя туда <связывая> <связывая> Зайди сюда В чем прикол, тут? прикол, да, здесь просто Ну типа, типа FPL у нас тут Не понял, как он меня убил Баты с читами, что ли? Баты Ты же с В этот пол смотрится Ты тебя лагает, может быть а в чем прикол сервака? Ну типа здесь все 3000 L а, плюс играют. Не, они у меня реально в пол смотрят ФВХ. Ну да, high level, виз хай левел. У меня у них у всех первые и вторые левела. Ну они а, тупил. Это... Да нет, да что ты издеваешься надо мной? Ты убил читера только что, дось. Да. Короче, это все читеры, да? Вот эти да, первые лавла? Да, -ла -ла. да, да, да, да. Люди тут тестят свои читы. Люди тестят свои читы? Да. нормальный вообще ты Зачем этот сервер создал? Нет, ну не, не, не, Все, стоп, блядь. Стоп, я не могу на это смотреть больше. <свист> Реально нереально, блядь Просто сервер для читеров Для читеров, блядь Они заходят и играют между собой Вот это пиздец Фак Слишком повернулся себе. <свист> hmm. <Ай> -яй -яй. <свист> Сука. Ну и самое важное То есть <свист> зайди по IP И мы сделали то, что ты просил Пистолетики. Ну, вот это Степ... четенько. раз, четко. Кайф. Кайф вообще. У нас такой один сервер. Всего что... один. Всего один, да. Посмотрим, насколько это зайдет. Но мы чистый затягист сделали. Никто такой не просил. А играть будут все. Ну okay. да, посмотрим. Ребят, если что, это обычно МДМ, но только на пистолетах. Досе почему-то хотела все это. Посмотрим, может быть, и другим людям тоже зайдет. Я без понятия пока что. Но на самом деле играть прикольно. Я думаю, что даст Не, ну, вам плоды. А им из пистиков, У кого премиум, они видят, где играют про игроки. Так что а -а -а. ты можешь заходить на сервер пустой, ноль человек, и там будет сразу народ. <laughs> Имба, да? Имба вообще. Что думаешь насчет э, ВХ э, паблика? ВХ. Не знаю, Ну это такая как... безделушка, просто беспонтовая фановая игрушка. Но просто по поиграть с друзьями, почему бы и нет? Да, да. Фадиться можно Насчет АИМДМа с Пистола Я думаю, это нормальная тема Тем более тебе А насчет странно, Люди играют, все там нормально А ХВХ, ну, я понял твою позицию Ну, ага. убирать мы пока не <с планируем Я убил, я убил его Ты убил читера, это самое главное В общем, спасибо тебе большое за присутствие в ролике За участие в ролике Ребят, ссылочка на Twitch канал до есть в описании Он стримит почти каждый день С тобой был я, Шок Эрик Всем пока, и не забудьте подписаться на канал, совсем скоро выйдет новый ролик. Пока.